Клево всем, друзья. Сегодня на рыбалке. Хочу часов до 11-12 посидеть на кубане с фидером. Половить рыбца, густеру. Может, усач будет попадаться. Но хочу использовать наживку, поденку. Вернее, метелика, личинку поденки. Но для начала ее нужно накопать. Вот приехали на водоем. Тоже на реку Кубань. Сначала, чтобы ее покопать. Если накопаю то наживка будет и отлично надеюсь половим погнали друзья во первое добыча животных <свист> <свист> и старый, слушай, надо. да да да их ковыряться надо ну прикольно есть да вот, вот, вроде весели. Нет, а сколько лет тут живет в этой херни? Ты еще да, года два года, да? да? Что личинка капусянки накат? Сколько? Пять или шесть лет? Надо, знаешь, что, труп нарезать, короче, да, сейчас накидать. Вот а такие динозаврики. Там уже, короче, соты будут. Внутри он там расплодится Ну вот, Трошкина мыли. Какие-то сотни, 100-150 штук на рыбалку должно хватить. ребят я на месте Фу. добрался тут не очень хорошая дорога вот такой берег глина с песком проваливается грязно тут буду сидеть это река кубань выше водохранилища. сейчас делаю замес прикормочки потом буду расставляться удочку. погнали Буду удилище. Хайпро, Zemex 12 футом 80 грамм. Этого удилища мне более чем достаточно для этого места. Кормушка буду работать 60 грамм, и поэтому с головой заброс недалеко. Рыбалка примерно на 20 оборотов катушки, и тут этого хватает. По прикормке все очень просто. Пачка леща черного и пачка конопли. Мм, какой веселый запах. Чувствуется жирная конопля запах аж масла так, тут все просто вот эту вот прикормку и чуть-чуть добавлю потом еще в нее резанной кукурузки чтобы была чуть-чуть крупная фракцией потому что ничего другого не брал немножко кукурузы порежу Добавлю. Всё, ничего особенного все очень просто как говорится элементарная простый Так, первый этап водички добавил и сейчас буду готовить место точкой воли, уже в конце добавлю нужного количества воды. Порежу немного кукурузки, чтобы была хоть какая-то крупная фракция. и перемешиваем. Перемешать хорошо. Прикормку воды уже добавил. Все нормально. Ну, сейчас еще пока постоит чуть-чуть. Я в этом месте был неделю назад. Вот так половил плотву В огромном количестве Можете перейти по ссылке посмотреть Просто плотва стояла Огромной толпой Багрилась Просто в огромном количестве отловился Поэтому вот, Глубина у меня уже отбита Точка отбита Я сидел 50 метров левее Ну Здесь одно и то же участок Здесь прибрежная яма Она под берегом вот, Глубина 6,5 метра и вот в ней я и буду ловить все кормушка стоит без напрягов делаю закорм сейчас положу 4 кормушки и начну ловить в темпе вот такая шестиклеточная кормушка весом 60 грамм так как ловить воду ночью надо сразу запомнить четкий ориентир куда кидать чтобы не потерять его вот наверное вот самое Высокая точка по деревьям, и будет у меня ориентир. Его будет легче всего на фоне видеть. Условия спартанские, очень неудобно, грязь, ну ничего. Фух, сейчас потный, чуть-чуть и -чуть буду куртку одевать. Вчера были заморозки, сильный запах конопли у прикормки. Все, по минимуму просто ехал, с работы сорвался, с ребятами договорился копать метеликов, потом на рыбалку. Надеюсь, тут у меня зацепов не будет, потому что тут места такие интересные. В одних местах нормально сидишь, а в других говорят зацеп на зацепе. Ладно, хорош, две кормушки положил, хорош, темнеет. Если рыба есть, придет. Значит, метелик довольно крупная насадка. Поэтому и крючки должны быть соответственны. Навязал я больших крючков. И говорят, это маленькие. Так. Значит, поставлю сейчас вот такой крючок. Камакация 1050, восьмого номера. Такой вот. Тут ребята ловят четверками, но у этой серии гамакацию есть одна такой плюсик. Он больше обычных крючков. Если сравнить с другим восьмым номером, он будет больше казаться, и он действительно больше. Поэтому он где-то как шестерка. Ну что, Деваю первого метелика. Такая, вот у нее Твердая часть панцирь и остальное тело очень-очень мягенькое. Через панцирь. И вот так. Раз. Все. Одел. Начал остывать и чувствуется свежо. Сейчас градусов 5 на улице 6. Ну, друзья, первый пошел. Надеюсь, рыбка будет. Так хочется. Классно, ветра нету. Полный стиль, Вообще огонь. Если ветер был, был бы, был бы уже такой дубняк. Оп, что-то цепануло леску. Оп, что-то есть, что-то шевелит. Так, это понимаю, что в зацеп. Что такое? Я не пойму. Ага. Первый улов. Вот так вот веточка. Первый улов. Монтаж у меня инлайн с фидергамом. Как я ее вяжу, можно перейти посмотреть по ссылке. Сам вяжу и ловлю только на свои монтажи. будет еще сейчас левее Чуть -чуть. мне зацеп не нужен чуть-чуть влево возьму так пока ни у меня не у ребят Мы поймали одного небольшого рыбчика и все Оп, давай давай давай прям в руку поклевку чувствую держу наверное если бы стоял маленький крючок уже рыба сидела но ну, мы ж не мелочимся так мелкая рыба на точке есть но ну, мы ж не за мелкой приехал мелкую я могу днем половить друзья пока Чипит без остановки. Дюб, дюб, дюб, дюб. пока не было. Сместился и стало лучше. Склевали, склевали. Долбило, долбило, долбило. Дюб, дюб, дюб. Из Сразу долбить начинает. То есть рыба-то мелкая валом. Пробовать небольшой крючок поставить. И кто это? Кустерка, наверное, не крупная. на Накевертип можно не смотреть. похлевки рукой чувствую. Как в детстве, когда на палец словили на закидушки. что-то есть да, как будто что-то есть или кажется да да есть рыбка ребят густера хорошенькая хорошенькая такая не супер пупер но вот это вот она там и долбит вот Но поклевочку было похоже, что-то повеселее, что-то поупористие, друзья. Оп-оп-оп, есть какая-то рыбка такая. Давит, давит, давит. Изо рта. Кто там? Кто там? Кто это? кто это? Кто это, кто это? Рыбец, друзья. Он, он долгожданный мой рыбец. Вот это рыбчина. Нифига себе! Смотрите, рот такой гром на 400 красавчик. Есть. Вот за ним я, ребята, сюда приехал и копал животных этих. За ним я сижу здесь в грязи. По уши. За ним. Масаживаем. забагрил бывает на не в рот в рот такая густера неплохая хорошая какая она вкусная какая она жирная не знаю как ребят в других регионах напишите в ваших регионах как а вот в краснодарском краю вот, особенно из реки кубань или кубанское водохранилище густера настолько жирная нам, если честно, мало чем по жирности уступает рыбцу. Цвет перенес, глаза бьет, даже не вижу, куда забрасывать. Вот, так получится будет. Еще хочу. Где рыбчик мой красавец? Оп. Холодает, остываю. Что-то есть на кукурузку хорошая. Они не хорошие, не, не крупные. Если не сошло, даже есть мелкая блин Без разницы. Вот такая хорошая густера скушала кукурузу с опарышем. Но опять же, хорошая относительная. Я видел отчеты здесь в разы больше. червячок, такой неплохой, неплохой, ух, как бьется, ух, а? нифига себе, а кто там? Ого ого, ого, ого, вот это рыбчина, ребят, этот грамм на 600 как минимум, Смотрите, вот это, да, не говорили, что до килограмма влетает. Так, клюнул на червя с опарышем. Да, для такого крючок этот нормального размера ребятки упаковался приоделся На машине даже шапку нашел температура воздуха 3 градуса туман очень большая влажность все мокрое Фу! вот так вот видите, вся мокрая влажность бешеная Оп-оп-оп. Здесь рыбка. Да. Здесь рыбка. Какая-то. Не сильно крупная. Мелочь. <мал gray> Мелочь. Так. Попробую еще одну вещь. Удлиню поводок. Сейчас длина поводка у меня 30 сантиметров. Сделаю 60. Вставлю вставочку на 30. Плюс длина поводка 30. Итого будет 60. интересно рыбец подходит трех общей сложности до да, поймал и все массового нету усача ни одного пока на днях к то са о Так, крючок более легкий сейчас стоит поводок тот же 018 не особо вижу что нужно было тоньше делать О, рыбец, друзья. Ай. Вру, ребята. Я ее поймал впервые. Во. Я ее поймал впервые. Знаю, что на в этих водах водится. Так, рыбка краснокнижная поэтому я ее отпускаю как она? белоглазка да, кажется синец или белоглазка синец или белоглазка в первый раз поймал никогда не ловил, хотя знаю, что в этих краях, да и в самой Кубани она есть но вот не везло мне новую для себя рыбу, наконец, давно хотел ее поймать, давно, и никак не получалось. Мне говорили, что и ниже водохранилища в Кубани, нет-нет, попадается, а мне ни разу не попалось. водохранилище это влетает, мне ни разу не попалось. Но здесь, говорит, это ночью регулярные гости. Вот, пожалуйста, первая ночная рыбалка, рыбка есть. Ребята, ставьте лайк за ночную рыбалку. Если наберет видео много лайков и хороших комментов, еще будет ночные рыбалки. О, перекус с собой взял. В пекарню какой-то заезжал. Какую-то штуковину вкусную взял. Завтрак, обед и ужин. Дюб-дюб, дюб-дюб, слабенько. Оп, а там сидит что-то, нифига себе. Угу. Слабенько, дюб-дюб, дюб-дюб, и там что-то сидит, ребята. Что-то хорошее сидит на этом дюб-дюб. Ого-ого-ого-ого. Флина ого, ого. себе. Ох, ух, ух, ух, больше ребята, ребята. Грамм ух, это минимум. Нифига себе. Вот. Это монстр, друзья. Поклевки. Дюб, дюб, дюб. Подсекаю, сидит. Четко за нижнюю губу, как карп. Во! Красавец. Минимум 600 грамм, друзья. Во. Yes, yes, yes. Этого взял на метелика. Вот это было что-то с чем-то. Такие... Дюб, дюп. Видать, что-то с рыбой. Она вообще не неактивная. Клюет очень нежно. Вот реально думал маленькая густера, а там огромный рыбец. <звы> Четко за нижнюю губу посередине как как карп на этот, на волос. Жаль, с собой кашу не взял. Может было бы чуть-чуть пшена бы туда, чтоб, может быть, его получше бы удерживала. Пробуем, друзья, пробуем, экспериментируем. Оп-оп-оп. Что-то есть. Что -то хорошенькое вроде бы. Вот такое они относительно не килограммовый рыбец это? опять белоглазка друзья синец белоглазка кстати живот полный на прикормке сидит я хоть ее с вами рассмотрю ребят тоже смотрите нижний ротик у нее Длинный анальный плавник, видите, это да и постоянно брыкается, полный живот, красивая рыбка, нижний рот чем-то даже слегка на лещевую похоже, но губы меньше вытаскивается, ее длинный анальный плавник, красивая. Так, ставлю 90 сантиметровый поводок. что-то есть такое упористое оп, оп, оп. кто там кто там ребятки кто-то хороший кто там кто это кто это усач друзья вот вспоминал я сегодня его вот он вот он усач смотрите раз такой грамм 300 он у нас не внесен в красную книгу его ловить можно вот друзья вот вспоминал я у него очень мощная губа смотрите вот тут вот толстая и она крючками очень Толстая, и она крючками очень тяжело пробивается. Если его ловить на монолеску, это, поверьте, огромное извращение. Просто можно вообще не пробивать. Особенно если экземпляр уже грамм 600, они могут сильно клевать, но реализация будет маленькая. Мы как-то с Сашей ловили его, и он по какому-то не тому понятному движению взял с собой катушки с монолеской. Так чтобы просечь усача, а еще ловили на крупные крючки, на большие насадки, чтобы просечь на монку усача, Саша делал подсечку и два шага в сторону. Это было весело смотреть. Я вам скажу. Ребята, если вам усач понравился, лайк. Есть. Что-то есть. Какая-то рыбка. Вот Давит, давит, давит, давит. Хорошо, ребята. Классно давит. Кто это? О, это он. Это он, ленинградский почтальон. Охренеть. Офигеть. Во. Во, монстряк. Горят, в Дону такие только водятся. Ай, как... Смотрите, какая шахта. Та-да-тай. Та-да-тай. Та-да-тай, т-тай-тай-тай. Пока показывают 90 сантиметров. Чуть-чуть лучше результат. То есть длинный поводок. Поклевки какие-то более агрессивные. Дальше посмотрим. Рыба малоактивная. Возможно, это все дает. Класс, Красиво. Я сижу цвет туда падает ребята сидят цвет и вот такой штиль и по воде стелится туман очень красиво есть рыбка хорошая тяжеленькая хорошая рыбка кто там кто кто кто хорошая пористая, ребят упористая рыбка Давит, давит, кто, кто, кто, кто. Он же. А, -а, -а <смех> нифига себе. <смех> Ребят, этот монстр заслуживает лайк, согласитесь. Видите? <смех> это красавец вот это вимба вот это рыбец это все это просто прелесть ребята ну что друзья класс половил просто класс рыбка есть ловится поклевки сегодня очень очень осторожные. Лучше всего работал 90-сантиметровый поводок, на него поклевки были более агрессивные и лучше засекалось. Вот такой улов, шикарный, просто офигительный рыбец, небольшая густерка, несколько усачей и несколько белоглазок. Просто было все класс. До новых встреч, друзья!